Вы смотрите лучший новостной канал о мобильных играх Зона Game и смотрите в этом выпуске. Call of Duty Warzone Mobile сместит Call of Duty Mobile? Новые персонажи в аналоге Apex Legends Mobile. down выходит на новые регионы. Горячая новость от Just Cause Mobile. Как поживает War Thunder Age? Привет от Devil May Cry. PUBG Mobile исполнилось 5 лет. Новая игра от разработчиков Carrex Street и еще много интересного.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 Получение товара или возврат средств. Сотни тысяч игроков донатят через плейрок, поэтому за безопасность можете не беспокоиться. Крис Пламер, вице-президент Активижн, сообщил, что Индии и Америке в ближайшее время не стоит ждать мобильный Warzone, так как перед выпуском на глобальный рынок игру сначала необходимо протестировать и убедиться, что все работает как надо и итоговая работа соответствует первоначальным задумкам. Оптимизация игры, улучшение температурных условий, доступность игры на разных устройствах и так далее – все это должно быть тщательно протестировано перед выпуском и стоит подметить это правильный подход. Также Крис Пламер подметил, что официально дату выхода мобильного Warzone никто не называл поэтому прекратите верить с неофициальным источником точной даты выхода не знает никто даже сами разработчики зона гем я хочу спросить а мой аккаунт сохранится в апексе когда апекс вернется я просто уже купил биту ногтейна боюсь что аккаунт не сохранится нет это уже будет совершенно другая игра Игровая студия Supergaming, которая работает над аналогом Apex Legends Mobile, похоже, решила создавать своих персонажей не по образам и фантазиям дизайнеров, а с настоящих людей, которые превосходно зарекомендовали себя в Индии. На прошлой неделе про образом нового персонажа стала рекордсменка мира по стрельбе из пистолета Хина Ситху, а в этот раз в игру добавят лучшего ютубера Индии Ужвала Чаураси. Его канал техно-геймерс имеет 30 миллионов подписчиков, а созданные им ролики суммарно собрали более 9 миллиардов просмотров. По словам Роби Джона, учредителя и генерального директора Супергейминг, партнерство с Техногеймерс было очевидным выбором. Более 70% его аудитории в Индии – это молодежь. Таким образом, Супергейминг представляет возможность для фанатов взаимодействовать с своими любимыми кумирами, а автором игры укрепить взаимоотношения со своими поклонниками. Ох уж это дипломатия. Сказали бы прямо – работаем по бартеру, мы добавляем блогера в игру, а взамен хотим получить всех его подписчиков. А что там по GTA 3 лучше, скажите? У меня красавчик. Разработчикам такой же вопрос. Farlight 84 обновят русский язык. Зона games сделал перевод всех в меню под меню, и других разделов, которые имели искаженный русский, либо с большего все таки осталось на английском. Разработчики уже забрали наш перевод и пообещали внести правки в ближайшее время. Что касается возможности задонатить, то пока нет ни одного доступного варианта. Как только такая возможность появится, мы обязательно дадим вам об этом знать. И не забудьте подписаться на наше сообщество Farlight 84 СНГ. Ссылка под видео. О, я тоже хотел спросить о Гангсар Нью-Йорк, ППС ли и все. Геймлофт по всему миру позакрывал почти все студии, и теперь хочет сделать акцент на ПК играх. Почти все силы брошены на Гангсар Нью-Йорк, больше ничего не известно. Грани между ПК и мобильными играми стремительно стирается. И похоже, что Zeno Game вскоре начнет рассказывать не просто о мобильных играх, а о cross-платформенных, так как многие разработчики игр массово стали создавать свои проекты не только для консолей и ПК, но и одновременно для мобильных устройств. А теперь еще и новость от Google. Наверняка многие из вас слышали о проекте Google Play Games. Эта платформа позволяет запускать на компьютерах игры, созданные для Android. С момента старта Google Play Games сервис был доступен в бета-режиме только в Гонконге, Южной Корее и Тайване. Совсем скоро проект заработает в США и других семи странах, в том числе и в Европе. По задумке Google это поможет разработчикам игр расширить свою аудиторию и ускорить процесс разработки кроссплатформенных игр. В недалеком будущем Google Play Games хотят запустить не только на ПК, но и на консолях и даже Smart TV. Напишите в комментариях, каким вы теперь видите будущее мобильного геймдела. Ссылку на сайт разместили в группе ВКонтакте и в telegram зона Гейм. Андаун выходит за пределы Китая. В режиме закрытого тестирования в проект смогут поиграть в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и Филиппинах. Для них авторы игры создали отдельную веб-страничку, где при регистрации просят ввести свой телефонный номер, соответствующий указанному региону. Как и с Need for Speed Mobile Tencent на тестирование игры будет брать не всех. Вот так вот. Андаун мне чем-то напоминает Last of Us и Days Gun. С-Рейсер, шедевр или разочарование года? Это вы узнаете в нашем отдельном ролике, но на старте игру загрузили более 40 миллионов раз. Этому поспособствовали подарки за предварительную регистрацию до выхода и дополнительные бонусы за регистрацию в первые 7 дней с момента запуска. Пока игра входит в топ-5 мобильных игр почти по всему миру в Google Play и App Store. Для установки игры в России необходимо на своем устройстве сменить регион и воспользоваться VPN. Кто следит за данной игрой, добавляйтесь в нашу группу S-Racer s Поскорее бы увидеть, как будет выглядеть Need for Speed. И скорее бы вышло, чтобы можно было с комфортом покатать. Смотрю тебя с 22 -го года, и за это время не было слышно новостей от PUBG Mobile. А я ведь в эту игру играю уже как 4 года. Вы часто спрашиваете, почему Зона не рассказывает про папку Mobile, но так хочется с вами делиться нормальными новостями, а не только новыми скинами и рекламными интеграциями. В прошлом месяце туристический оператор заплатил разработчикам за рекламу своих услуг путем внедрения брендированной одежки. Позапрошлый месяце на время добавили рекламу автомобилей. Это все ерунда. А вот сейчас есть то еще новость. В мобильной игре PUBG Mobile исполнилось 5 лет. В честь этого 16 марта добавили режим World of Wonder, который в конечном итоге позволит игрокам создавать свой Собственный игровой контент, включая режимы и карты. Пока мы пилили этот ролик, вы уж точно успели насладиться новым режимом. Будет интересно узнать о вашем мнении об новочке в комментариях. Ах да, обновление также принесло еще больше новых Скинов есть информация, что Call of Duty Mobile могут закрыть. Есть ли подробность об этой информации? Колду удалят? Не утих скандал, связанный между Sony и Microsoft по поводу покупки Microsoftом Activision. И тут вам еще один удар ногой между ног. Microsoft заявили, что после приобретения Activision в будущем планируют постепенно отказаться от Call of Duty Mobile в пользу Warzone. В итоге игроки разделились на три лагеря. Первые не хотят верить в закрытие Call of Duty Mobile и продолжают донатить. Вторые ржут с первых, что те усердно донатили в игру, которые в итоге закроют. Но сами бросать игру не собираются. Третья посылает на небо за звездочкой Тенцент и говорят, что игра давно угроблена. И в нее давно не играют, поэтому на закрытие наплевать. Наконец последовал ответ от самого Activision. Разработчики заявили, что они не намерены закрывать игру и полностью привержены ее дальнейшему развитию. На год вперед составлена дорожная карта и в разработке много контента. Можно выдохнуть. Выдохнули. А теперь снова вберите в себя воздух, ведь будущее проекта все равно после покупки Activision будет зависеть от Microsoft. В конце марта для всех станет доступна новая игра Бурбани. Обычно на зоне мы про такие игры не рассказываем, но за ней следят во всем мире. Это а двухмерный платформер, где нам надо играть за кролика, собирать морковь и уклоняться от препятствий. Своей жизнью кролик рискует новыми шубками, которые можно открыть, накопив нужное количество моркови. А шкурок тут будет более сотни. Just Cause Mobile. В одном из наших выпусков мы говорили, что игру временно свернули до тех пор, пока не будет исправлено множество проблем. А их там было немало, в сюжете, геймплее оптимизации. Наконец разработчики нашли способ решения всех проблем. Они вернули все деньги, которые потратили игроки во время тестирования, а потом вовсе закрыли все свои сервера. Будет игра, не будет, сообщений в соцсети не говорится, но под записью было оставлено множество комментариев, их всего четыре, и в каждом написано RIP. Недавно услышал о таком проекте под названием Barsander Age. Если данный проект живой, то хотелось бы увидеть новости и о нем. Пока игра доступна для предварительной регистрации, но разработчики не спешат ее запускать. Проект проходит внутреннее тестирование и как только все будет работать должным образом, объявит точную дату выхода. Разработчики хотят выпустить полностью оптимизированную игру и после старта направить все свои силы на обновление, а не на исправление ошибок. Есть информация по Devil May Cry. Заранее спасибо за информацию. Мобильный Devil May Cry. Разработчики объявили о старте закрытого бета-тестирования, которое начнется 23 марта. На старте в игре будут доступны несколько ключевых персонажей франшизы. Дантес и Спарда, его брат-близнец Вирджио, Неро и Леди. Последние две недели разработчики занимались оптимизацией и улучшением графики. Внедрили PvP-режим. Не пропустили, а откладывали на потом. Разработчики из CarX Technologies в феврале месяца запустили группу ВКонтакте, посвященную будущей новой игре CarX Drift Racing 3. Вторая версия находится в топ-10 спортивных игр, и по дрифту нормальных аналогов нет, поэтому неудивительно, что последует третья часть. Самое главное, что вы должны сейчас услышать, так это то, что игрой больше года занимается отдельная команда разработчиков. CarX Drift Racing 3 даст возможность погонять по самым популярным в мире дрифта трассам Эбису. Это семь знаменитых отдельных трасс, включая самую известную минами. Ее используют для проведения Гран-при D1 и других соревнований по дрифтингу. Что нужно знать про Эбису? Автодром был спроектирован и построен дрифтерным гонщиком. Его гоночные трассы считаются лучшими в мире. Разработчики из Carrex с не просто максимально реалистично смоделируют эти трассы, но и объединят их подъездными дорогами, что позволит внести в игру больше разнообразия. Важным нововведением в третьей части станет то, что каждый игрок сможет собрать свое авто практически с нуля. Мало того, что заменяема будет каждая деталь, так вдобавок к этому каждую из этих деталей вы сможете Можете рассмотреть. Это будут не картинки, а высокодетализированные трехмерные объекты. На самом деле информации много. Каждую неделю разработчики отвечают на самые интересные вопросы, рассказывают о будущих трассах, делятся изображениями. Поэтому, кому интересно узнать больше об игре, ищите ссылку на ВК или Телеграм под видео. Это были все самые интересные новости за прошедшую неделю. Советуем посмотреть наши другие ролики. Все они актуальны на сегодняшний день и, быть может, найдете что-нибудь для себя. Как всегда, всем спасибо и увидимся вновь на Зона Гейм.